И всем привет! С вами Кирик. Сегодня я вам покажу новые анимации. Они даже уже вышли на робуксы, да. Вот, есть вот такой наклон. Но это уже было. Это такой. Он старый. Есть еще вот такой Point 2. Мне он не взят, я его возьму сейчас. Так, дальше. Вот, пожимая плечами есть. Я это все оставлю в описании, пацаны. Так. Вот, пожимаю плечами. Дальше. А, все. Эти надо еще одеть. Так. Все. Так, дальше. Аватар. Сейчас я надену и будем их тестировать, так сказать. В какой-нибудь какой игре. Так, нет, вот, тут вот, можно вот, так вот, а, эмоции, вот, эмоции, эмоции, вот, так вот, на единичку так это на двойку это на тройку это на... Ладно, пускай на тройку будет. Это на четверку. Это... Так это ж было. Ладно, пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. А вот еще. Вот это надо добавить. И салют. Вот так вот выглядит, когда вы их надеваете. Их уже на всех компьютерах обработали. Они теперь на всех компьютерах работают. вроде я и все эмоции не забыл поэтому все погнали тестить сейчас я оставлю на паузу и вернусь когда я буду тестить в игре Итак, вот я зашел в игру сейчас будем тестить как вы видите сбоку есть вот такая вот значок это значок ну, вот этих анимаций как вы поняли вот так у меня почему-то они их нет а вот загрузились вот опа видели вот еще на двойку. Хопа. Вот еще тиут. Оп. Вообще четкие анимации, не правда ли? Так, вот привет. Дальше. Вот это есть. И вот это. Ну как вам такие анимации? Четкие, да? Ну вот такие вот анимации были. С вами был Кирик. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Все. Пока.